Всех приветствую на канале Террор, канал для пострадавших от психотеррора. С вами я, Андрей Шутов, и новая жертва, пострадавшая от такого явления, как психотеррор. Сейчас она расскажет нам свою историю. Ну, начинайте. Ну, изначально расскажу немножко. Я из России, из города Липецка. В 2006 году я приехала в Испанию на работу по контракту. Мне было всего 19 лет. Я бросила институт по образованию, я лингвист, владею испанским, английским, португальским, ну языками владею, то есть могу общаться с миром. И я была жертвой управления моей мозговой деятельности в скрытом режиме до 2013 года я не осознавала что мной управляют то есть это было в скрытом режиме потом они конечно проявились уже будучи находясь в испании я заметила в 2011 году что моя информация куда-то утекает то есть меня начали преследовать люди на улицах меня уволили с работы мне пришлось искать работу то есть поставили меня на выживание То есть у меня была хорошая работа вот и куда-то постоянная информация уходила я бегала я не понимала я не могла найти сайт москва мэка то есть связаться с людьми мне просто у меня давно сидел хакер в компьютере я не знала я была наивной дурочкой вот и как сказать, они просто наблюдали за мной, как я выживаю. Я была в скрытом режиме. В 2009 году я познакомилась в Испании очень развитые, я познакомилась с людьми из Бразилии, Уругвая, Южной Америки, которые занимались афро-бразильскими религиями. Но наши российские спецслужбы знают об этих религиях, это Умбанда, Кимманды и Кандамбле, основанные в 1906 году, но ну, а так религиям больше тысячи-двух тысяч лет, основанная на религии в Африке, то есть страны Конго, в Центральной Африке. А, вот. Я начала, то есть у меня исследовательский мозг, я вообще верю в добро, я против вообще рабства черных, белых, то есть вообще людей во всем мире, я за мир во всем мире, за дружбу народов. То есть против порабощения, вообще против концлагерей. И мне было очень интересно изучать, то есть познавать, что-то узнавать про другие страны, про Бразилию, про Африку, Уругвай, Аргентина, то есть вот эти страны, Южная Америка, Африка. И в Испании это очень развито, между прочим. В Уругвае это развито, там магазинов полным-полно людей, кто этим занимается. То есть полностью она нерве, то есть как нацистской Германии, я тогда не осознавала, что это она, нерви. Они изучают причинно-следственные связи. Причинно-следственные связи – это что мы делаем в жизни, как мы выживаем, какие книги читаем, то есть какие фильмы мы любим, то есть какой цвет мы любим, то есть понимаете, в какого человека мы влюбимся, то есть без управления, конечно. Вот если без управления, потому что они могут фальшивую любовь сделать очень быстро, фальшивое возбуждение, то есть сексуальное насилие – это легко для них. Вот, и получилось так, что в 2011, нет, в 2012 году я попала в психиатрическую клинику в Испании. Я поругалась со своей соседской, соседкой по этажу, где я снимала вот квартиру, мне просто в голову сказали, что она подставная, понимаете, я тогда не знала, что мной меня управляют. И я просто ей сказала, отстань от меня, не следи за моей жизнью, понимаете? То есть они меня загнали в угол, то есть начали наблюдать за мной, какая у меня реакция будет. Ну и что получилось? Она взяла, вызвала психиатрическую клинику. Вот, я сказала, извините, я говорю, мне этот человек сталкерит, мне мешает жить. Это подставной человек, который лезет в мою жизнь, в клинике. Но мне попалась хороший врач из Парагвая, короче, из Южной Америки. Она мне поверила ко мне приходили подруги из Испании, то есть меня посещали в психушке там в Испании, из Бразилии, из Уругвая, из Испании, то есть приходили, то есть навестить меня, то есть сказать, что я взменяемый человек, то есть я здоровый человек, я не конфликтно, я добрый человек. А вот, и получается меня выпускают быстро, то есть буквально три недели а я пробыла, но врач сказала мне ее посещать конечно я тогда была в скрытом режиме понимаете то есть мне так я тогда еще не осознавала даже волновых ударов не чувствовала ожогов это потом уже начались эти пытки и мне тут предлагают как я по-испански очень хорошо говорю то есть если кому нужна помощь с испанским я могу оказать содействие португальский тоже и мне предлагают работу по контракту в Уругвае в Южной Америке. Ну, я думаю, почему бы и нет. Думаю, поеду в Южную Америку. Но я такая молодая была. То есть сейчас мне 32 года, а тогда мне было, ну, 25. Сколько? 24 было. Mm -hmm. а, вот. А, и что получается? Я думаю, ну, я молодая, у меня детей нет, у мужа у меня нет, у любви у меня нету вот, То есть а, а, поеду. Приезжаю в Россию на некоторое время, на полгода. И вы знаете, что в России происходит? Я замечаю, вот щелчки в квартире, я приехала в Россию, у меня не было несколько лет, потому что я много работала, просто родителям помогала, себе помогала, деньги откладывала. То есть хорошо, что мне еще тогда давали заработать. В Испании, понимаете? То есть меня хоть ставили в выживание, но я не умирала от голода, у меня была крыша над головой. Хотя бы тогда, вот что потом со мной сделали, это был полный ужас. Что было в Южной Америке, это вообще концлагерь. И получается, приезжая в Россию и замечаю вообще странное в квартире происходит. Гаснет, тухнет свет, щелчки, короче. И компьютер открываю, и мать мне такая говорит, ой, смотри, тут аппарат продают, короче, для системы, называется mind control, представляете? То есть управление мозгом. Mm -hmm. А я тогда думаю, что за хрень? Тогда бы мне понять, я была в скрытом режиме, что это мне хакер на, на, говорит, что вы под управлением. Вы все находитесь под управлением, вы зомби. То есть я зомби, моя мать, мой отец, мой брат. То есть они уже первые звоночки мне посылали, понимаете? То есть показывали, мы здесь, смотри, mind контрол контроль за разумом, это называется по-английски. И получается так, что я пробыла полгода в России, э, у меня были деньги, то есть на поездку, и на, на первое время, и на все прочее, то есть работать, и уезжаю в Южную Америку. Вот начинается настоящий ад когда уже пошло все в открытую. Это был 2013 год. Я по-прежнему продолжаю заниматься, изучаю страны Бразилии, Африки, то есть изучаю религии, то есть с людьми знакомлюсь. То есть я такой открытый человек, понимаете, общительный. Мне интересно знать историю стран, как они жили, во что они верят. то есть Религию в то... Вуду не изучали? Да, да, но это и есть одно и то же. Вы потом почитаете. Я Потом с вами поговорю. Ну так. Просто. Да. Это все зомби, это психотроника. А, и, то есть, занимаюсь, но я вообще в добро верю. То есть, я понимаете, я не на зло. То есть, у меня конкретно я добрый человек. Что начинается в Уругае? Я приезжаю, значит, а, и получается так, что а, я замечаю странности что происходит с людьми из бразилии и африки которые вот с которыми я общаюсь понимаете и я решаю прекратить отношения вот я решаю пока отдалиться. какие страны я замечаю измены то есть моя подруга которая вот там жила она знаете у нее у него муж у нее двое детей и она мне говорит пошли короче двумя парнями будем отдыхать вы понимаете я уже странно замечаю, что это не ее поведение я замечаю алчность, то есть какую-то, вот, понимаете, вот лишь бы содрать деньги. То есть ты мне скажи вот просто так, то есть скажи мне, помоги мне деньгами, да я тебе дам деньги. Просто как другу, понимаешь? Как человек тебе дам деньги. Но не обманывай меня. То есть, понимаете, я начинаю вот видеть первые звоночки, что меня отдаляет уже. Отдаляет. И я решаю прекратить отношения, просто работать, жить одна, то есть ходить в парке в музее то есть как-то развиваться смотреть фильмы там по субботам по вечерам то есть так спокойную нормальную жизнь хотя с личной жизнью мне вообще не дают никак то есть перекрывают мой рот мне так в голову и говорят что мы тебе изуродуем ребенка в животе мы сделаем так что тебя твой муж бросит то есть ничего хорошего то есть, понимаете, они говорят, что изуродуют моего ребенка в животе, прям в голову, в наглую, понимаете, это не мои мысли. Вот. И тут я переезжаю, вот есть квартал Барио де Лос Худиос, по-испански называется. Это называется квартал Евреев. В Монтевидео находится, столица Уругвая. Я переезжаю туда жить. И тут полетели в меня аиглы. Тут началось облучение, то есть волновые удары, понимаете, вот иглы в тело. Вот я чувствую, что меня колят, то есть не комаркуса, от меня колят в правую, левую ногу. То есть Мне, я у многих в пятки прям колят. меня в... тоже в пятки колят. Да да, да, да, да, и меня жизнь. тоже вот в пятки, в глаза, короче, правая, левая рука, левый глаз, правый глаз. И я, понимаете, я начала уже строить, я начала смотреть в интернете, что это за херь такая, что со мной происходит. И я начинаю замечать странные мысли в моей голове. Я живу в квартале Евреев, и мне говорят, ты раба. Мне так в голову и сказали. И прямо начинают меня тыкать, искололи иглами, то есть ожоги и все прочее. До сих пор меня колят. уже прошло шесть лет. То есть я каждый день просыпаюсь начинается с уколов выдавливают глаза то есть управляет голову ну то есть все прочее как я бегала по по монтевидео по ругаю это отдельная история как я там выживала меня поставили на край выживания меня я устроилась на хорошую работу вот по контракту Если сейчас на... я вмешаюсь извиняюсь. вы сейчас тоже в квартале этих евреев живете нет, я же в Липске в России нахожусь. А, уже переехали в Россию. Да, я же в России уже три года живу. Я же вернулась. Меня, меня по сути дела, меня изничтожили. С меня кожу сняли, выругая. Ну, для них мы все гои, как они говорят. Гои для них это рабы, типа. У нас у всех другие какие-то души для них. Они бугоизбранные. Почему-то. да господи. Почему, никто не понял, почему. Иисус к ним пришел, но они как Бога его не признали, Сына Божьего. Вот. Но считают себя Бога избранными, потому что к ним, наверное, Моисей приходил. Ну, ну и, возможно. Да, так вот. И получается так, что меня поставили, я понимаю, что был проект, разработка, все операторов угу. Отдельно хочу сказать о Второй мировой войне. Просто меня задело это, понимаете, вот когда меня гоняли по Уругваю, то есть я сбегала из одной квартиры на другую, я строила, я покупала металл, представляете, я застраивала стены металлом, то есть я чуть ли не шлем делала, понимаете, то есть металлический, чтобы убрать всю эту херь, дерево, то есть все прочее, то есть плексиглаз, то есть я все это изучала, всю эту хрень. Ничего не помогает, если честно. Так это внутри а вот... нас. Вот я порой сидел, перебьюсь меня тоже. Да. <смех> блин, дурная привычка. Я сижу и думаю иногда. Сам думаю вот про себя, думаю, блин, это убрать, если это только вытащить из тебя, да, хочется это аж вырвать из тебя что-то, да, что в тебе вот внутри. И это тебя, вот как я на видео показывал, видели, как они так вот этот вот, вот, тыркает штукой своей этой. Мышкой ничем там будет. Уже ты, конечно, да, да, да, да, да, да, постоянно, да, то есть это вообще конечно, больные И получается так, что потом я поехал на границе с Бразилией работать, меня уволили с фабрики, то есть меня дискредитировали, понимаете? Мне сказали, что там подставная, мне начали, короче, в голову опять подставные люди меня поругали, с, короче, с моей коллегой. И меня работодатель с хорошей работы увольняет то есть контракт прикрывать все прочее я уезжаю на границу с бразилией в ривьеру в провинция ривьера живу там работаю. Мне опять повезло меня устроили короче официантка то есть уже работа хуже то есть все хуже и хуже понимаете уже все мне перекрывают жизнь то есть от одной от хорошей работы я ухожу в дерьмо то есть вообще на выживание Работаю некоторое время, там ничего не происходит, то есть как не происходит. Пытки каждый день, все одно и то же, то есть выживание. И получается так, что я возвращаюсь обратно в монтевидео после границы с Бразилией, потому что в Бразилию я решила не ехать, хотя могла уехать, но решила не ехать, потому что я по испански лучше говорю, это чем по португальски. Я португальский знаю хорошо, но по испански я говорю лучше. Возвращаюсь в Монтевидео иду работать, короче, рядом с спортом. А, находится ну, кафе, кафе, бар, официанткой тоже. То есть, и, и знаете, что со мной делали? Вот я приходила с работы, в тычках мне выкалывают глаза, из меня начали делать алкоголичку. Представляете? я где-то полгода вот я человек который может выпить раз в месяц вот я не не скрою вам я могу выпить пиво вина с подружками раз в месяц вот единственный мой грех я курю да то есть я много лет курю там из 19 лет до сих пор курю и из меня начали делать уже понимаете постоянное желание выпить то есть не мои мысли я начала пить каждый день но я поэтому я продолжала работать то есть хотя бы то есть еда у меня была из жилье над головой. Вот хорошо, что меня на улице блядь, не выкинули, как бездомные. И в бар рядом с портом в Монтевидео приходили китайцы, короче, которые с кораблей, которые приезжают из Китая. Китайцы, наши русские, пацаны, украинцы, то есть приходили туда в бар, ну я с ними там привет, привет, как дела, там, как у вас все хорошо, но я же говорю по-русски. Mm. Вот, то есть по-человечески к ним отношусь, они а моряки вот и в это время начинается вот уже разработка вот второй мировой войны мне начали в голову подавать такие мысли что твои деды которые сражались на войне с нацистами это твари убогие то есть скажи нам, что было на Второй мировой войне, почему ты против рабства? То есть так в голову, почему ты против ä, рабства чернокожих, почему ты против рабства белых? То есть вот такую хрень мне начали в голову делать. И я начала изучать, короче, все это херить, прям в голову так и сказали, она а, нербе. То есть начали спрашивать меня что было на второй мировой войне почему там твой дед умер всю прочую херь то есть вы понимаете и так в голову говорят нам хуй покласть на тех кто умер за свободу кто умер тогда сражать за родину понимаете освобождая освобождая людей из концлагерей по сути дела я говорю я не нацист, а вы пошли нахуй понимаете я прям села в комнате говорю я я против вас мы с вами в одной лодке плыть не будем, я не нацистка, я за добро во всем мире, за дружбу народов, я против рабства черных, белых, вообще против рабства. А, ну и всякие сны мне стали делать, наносные, всякие мысли, я изучала в интернете, я на Нербе, и Китай, и войну Китая с Японией, то есть, они прям так и не скрываясь говорили, что мы нацисты Менгеле вспомнили, который бежал в Аргентину, там их много вот фашистов, которые сбежали в Южную Америку. То есть понимаете, они mm -hmm. там свои сети расстроили. То есть э, свои вот эти, которые сбежали нюрбинского процесса, когда-то в шестом году, они сбежали в Южную Америку, Бразилию, Аргентину, Руанью и все прочие страны. И я понимаю, что дело вообще катится, то есть все хуже и хуже с каждым днем. То есть понимаете, в это время я пью, я вообще ни с кем не общаюсь, то есть с мужчинами я не общаюсь, ни с кем не выхожу, то есть. Но до этого, вы знаете, с кем мне удалось познакомиться? До этого еще, когда только все началось, я познакомилась с политическим, политическим арестованным, судимым человеком за партию френта амплия то есть френд амплия это главенствующая партия в Уругвае, которая правит у них президент сейчас мухика не знаю ушел сейчас или нет и я познакомилась с человеком который сидел в тюрьме за эту партию когда-то в семидесятых годах они там просидели 10-15 лет вы знаете я думаю мне привели этого человека не просто так он меня по интернету нашел и подарил мне книгу то есть вот знаете вот такие вот маленькие звоночки то есть вот он в тюрьме сидел все прочее он ä, просто хотел узнать как мы живем в россии познакомиться Но немножко ко мне подкатывал что было плохо то есть немножко но ну, никаких сексуальных действий ко мне не принимал а что за книга была пуньядо де мемория виктор брачини его зовут Виктор Брачини, это узник в 70-х годах, я прочитала эту книгу на испанском. А, понимаете, все это неспроста, то есть уже были звоночки. И встречаю, также до этого я встретила бывшего поляка, то есть по, по происхождению поляка, который переехал то ли в 40-х, то ли в 50-х в Уругвай. Он мне, знаете, что сказал? А ты знаешь, что в Уругвае много рабов? Представляете, так по-испански мне говорит, я говорю, а почему много рабов? А он мне такой говорит, ну вообще в рабство люди попадают, которые приезжают. Вот вы знаете, я думаю, что, может быть, он был подосланный просто-напросто. То есть мне намекнули уже, что ты раба, mm -hmm. что ты узница концлагеря И он бывший поляк, то есть, ну, поляки когда-то были. но ну, знаете, что с Польши началась война Вторая мировая. Но было дело такое. Было дело, да. И он мне на это намекнул, то есть маленькие звоночки, узники, узники тюрьмы, рабы какие-то, вот странные вещи начали происходить в моей жизни. И все это продолжалось пытками, то есть в тело иглы в пятки, то есть понимаете, вся эта хрень, то есть. А, и получается так, что я уже сделали так, что я уже перестала работать. Я просто лежала по 8 дней не ела я у родителей деньги не просила у меня закончились короче деньги все мои запасы то есть я просто но ну, у меня была крыша над головой я лежала на кровати и меня обжигали лучами короче все тело выжгли грудь у меня была грудь то есть третий размер вот неплохо такой конечно говорить но просто обычный женский третий размер мне у меня стала грудь вы понимаете я грудь брала и у меня кожа на два сантиметра оттягивалась от груди то есть грудь вообще весь жирок убрали то есть что-то ненормальное то есть я стала похожа вот знаете как узники концлагерей я я похудела там до 45 килограмм наверное Жесть, а, хотя была 60 и вот знаете Все, они по, груд... по груди сильно ударили то есть у меня прямо кожа оттягивалась и тут а, мне звонит моя мать вот, я у нее не просила деньги, вы понимаете, я сама выживаю, то есть я не не за счет своих родителей, как бы все прочее. И мне моя мать говорит, что там с тобой происходит. Я говорю, мам, я работа потеряла но я и не признавалась, что я там не ела и все прочее, что у меня все деньги закончились, понимаете? А жила я, что в Испании, я уже в Испании неплохо жила, понимаете, и работала я по контракту, то есть вполне достойным человеком была среднего класса. И получается так, что моя мать говорит, возвращайся в Россию, а я лежу в это время, что не ела 8 дней, там уже 9 и думаю, ладно, возвращаюсь в Россию, говорю, мама, такой говорю, у меня денег нет, короче, мама говорит, я тебе сейчас вышлю, простите, это получается кашель, немножко волнуюсь. И получается так, что моя мать высылает мне деньги, вот тут уже пытки начинаются вообще. То есть а, мне начинают крутить, мне сделали вот вертолет, знаете так вот, когда кружится в голове, ты падаешь в обморок. Знаю, знаю, я упала, мне закружили голову на улице, и я у меня произошла непроизвольная дефекация, представляете? Вот что это? Ну, обосралась. Ой. Понимаете? Понял. В центре города. То круто. есть я упала в обморок, меня люди начали поднимать, то есть вот прохожие. Я встала еле-еле, я чувствую меня в голову прямо бьют, короче, вот этой акустикой, то есть а, псиопы бьют меня. А теперь стоп, я сейчас расскажу а, а, по, по поводу вот этого вот. Когда вот эту вот пытку делают, э, значит, был один пострадавший от психотеррора, ныне покойный человек. Вот, эту историю он рассказал по интернету, на сайте Миринда, по-моему, ну вот, он рассказал то, что они, он интеллигентный был человек, всегда ходил в пиджаке, все, с, с галстучком, у него было престижное место работы, было интеллигент, короче, русский, они ему всегда... Альберт Маренко? Не Альберт Маренко, другой человек, он уже покойный. А. Альберта Маренко, это отдельная история, там, про ФСБ. А этот человек они его брали короче и постоянно делали с ним вот эту пытку в автобусе представляете сволочи эти это в советское время было и эти суки убили человека вот это я читал историю этого человека мужичка вот и он не выдержал позор так что я вам скажу всем людям которые вот вот это вот сейчас терпят чтобы вы ни в коем случае не накладывали на себя руки эти твари эти твари эти наши просматривают наши жизни исключительно их агенты всем окружающим на вас наплевать не вздумайте ни в коем случае ради этих паскуд решать себе жизни они могут привести и в позор человека это все понятно но это их работа это их это сволочи сатанисты которые вот таким методом уничтожают людей ни в коем случае из-за этого если где-то кто-то не в ловкую ситуацию попал вот вот он не выдержал позора такого ну интеллигентный человек конечно, на работу с портфелем ходил все и тут такое его же коллеги видели там все Поймите, это все, то есть тайна, таинство вот этого дьявола, который сейчас внутри нас внедряется через них, через этих вот сволочей сатанинских и делает нас такими. На самом деле мы же не такие, ничего тут никакого тут позора нет, если бы каждый человек знал, что происходит вот такое вот и с каждым такое происходило, то представляете его, чтобы мир превратился? Это я не знаю вообще, как они живут, вообще, вот эти вот сатанисты. Они, наверное, там читают друг друга мысли же, правильно? С помощью этой технологии, наверное. Они извращенцы. То есть. Но нам, нормальным людям, надо понять, что когда мы доходим до таких адекватных, неадекватных ситуаций, надо держать себя в руках. А то я знаю, люди мне пишут, там, я уже на себя руки наложил, там, что-то вены хочу резать, там. Ребята, не надо этого делать. Вы тут ни при чем. Наша, наша функция организма просто, естественно, под воздействием. Нас доводят до таких ситуаций. Поэтому я удивлен. Вы ну, молодец, сильная женщина, что ну, держитесь, все там пере пережили. Но, это. Вот, знаете, вот когда это произошло со мной, люди хотели меня на увод, когда вертолет случился, идификация. То есть, ну, откакалась. Представляете, мне полиция хотела помочь довести меня. Я говорю, нет. Ну, представьте, воняет, все прочее. Я говорю, я пешком дойду. Но я дошла, то есть, ну, это было. То есть одно из методов пыток, понимаете? То есть надо мной это тоже было. Понятно. И вот сейчас немножко вкратце расскажу о России. Возвращаясь я, значит, в России, вот тут уже начинается вообще. То есть я, я приехала в Россию, меня тычут в тело, облучают меня. То есть какой-то ужас, выкалывание глаз, все прочее. То есть в голове вообще беспорядок. И тут уже начинается просто волной удар в голову то есть я чувствую мысли вообще про нацистов про всякую херь то что ты должна сдохнуть иди зарежься в ванной короче все прочее то есть полная хрень короче начинается и я начинаю в срочном порядке искать психотронный террор в интернете иду в полицию пишу заявление в полицию конечно надо мной посмеялись то есть нахер меня послали сказали ну девочка ты это вообще Родители, вы знаете, родители сами на, на управлении, то есть на череп-голос, голос, голос черепи, простите, uh, voice to school, v они uh, просто мне не поверили, я говорю, меня пытают психотронно, ты понимаешь, надо мной издеваются, я говорю, меня облучают, говорю, день это дня, говорю, надо что-то делать. Они говорят, нет, ты ложись в психушку. Я попадаю в психушку, короче, уже в России. И карательная психиатрия доходит до меня, я объясняю психиатру, я говорю, вы понимаете, я физически чувствую боль, я физически чувствую чужие мысли в моей голове навязаны, это не я, понимаете? Ну, это вообще, это псиоператор, но управляет мной, играет моей жизнью, как с тварью играет, понимаете, я просто игрушка, то есть я, я груши для битья, то есть меня насилуют, мои мозги насилуют каждый день, каждый божий день, понимаете? И психиатр мне такая говорит "Ты отсюда не выйдешь пока не сменишь свое мнение да, представляет понимаете в психушки в каждой в дурке вот в этой вот стоит их человек и он туда людей вот таких вот как мы кто рассказывает про это их нас туда пакуют мне вот женщина я недавно брал интервью вчера она мне вчера рассказывала, говорит, тоже была в психушке. получается и говорит там 98 процентов людей они все здоровые три человека где-то будут душевно больных и это правда то есть психушки созданы для нас, вот, для людей, здравомыслящих людей, нормальных. И их врачи вот эти вот, они специально, они уже знают, что ты к нам пришел, сейчас мы тебя наколем, сейчас мы с тебя сделаем рабать, типа, ну, чтобы ты, типа, да, они, да. им уже заранее сказали, заведите карточки на них, э, чтобы они молчали, сделайте так, вот, чтобы они молчали. То есть все работает исключительно для этого концлагеря. Мы живем Но... в фашистских странах, можно сказать, в фашистском мире. Да, да. Это правда. И получается так, что я реш... решаю уходить в подполье просто напросто. Я стояла, курила в психушке, короче, в туалете. И там был разговор девчонок, я говорю, девчонка, говорю, такая херь, говорю, я не больна, говорю, надо мной просто меня облучает, понимаете, я чувствую физическую боль, не просто моральную, психологическую боль, управления моим мозгами. Я говорю, я чувствую боль в тело, понимаете, надо мной меня пытают. И мне одна девушка говорит, уходи в подполе, то есть говори, говорит что. То есть уходи в подполье, иначе тебя не выпустят год, то есть 8 месяцев, все прочее, твою жизнь разрушит, ты будешь стоять, то есть испортить тебя, понимаете? То есть жизнь, социальную жизнь, потом на работу не возьмут, все прочее, все прочее, все прочее. Вот, и я ухожу в подполье, короче. То есть своего мнения я не поменяла. И врач ко мне подходит, такая говорит, ну что ты поменяла свое мнение? Я говорю, я себя чувствую прекрасно понимаете то есть я уже а, говорю все хорошо отстаньте от меня я чувствую себя прекрасно получается меня выписывают я была там два месяца поставили мне диагноз а, психоз с симптомами шизофрении вот а, до сих пор прохожу лечение а, то есть меня колят каждый месяц нейролептиками клапексолом а вот психиатр конечно мне мило улыбается то есть а, а я в подполье ушла понимаете то есть я своего мнения не поменяла я буду бороться за вообще за человечность за права человека в этом мире блядь, против психотронного рабства вообще против канцлагерей но уже чтобы без психотропного на чтобы не сидеть понимаете там за запертый то есть вообще не выйти на улицу там в психушке сидеть понимаете и получается так, что мне не дают работать. Вот я пыталась устроиться на работу в городе. Мне дали проработать три дня, я уволилась, потому что я физически чувствовала невыносимую боль. Вот, но мне, слава богу, мне дали работать удаленно. То есть дойти до компьютера на хэдхантере, ХХРУ. То есть я нашла работу удаленно вот а сейчас а, перехожу на более высокооплачиваемую работу чтобы больше помогать своей семье брату то есть и что-то какое-то добро в мир делать вообще что-то не останавливаться на этом понимаете Понимаю. То есть хотя бы удаленно мне дали работать вот вот спасибо этим садистам хотя они не заслуживают слова спасибо хотя бы я какую-то копеечку могу удаленно заработать понимаете а в городе мне не дают работать то есть а, получается так, что личную жизнь немножко скажу, вот этот голос уже не церемонти со мной, они мне прямо в голове разговаривают со мной, понимаете, прям свои мысли вкладывают. А вот, это называется технология, а вот а, а, наши все русские работают по технологии, похожей voice to school, то есть голос в череп. То есть а, мысли образы то есть мысли навязанные, все чужие мысли мысли все оператора то есть что он скажет то я и думаю понимаете вот и получается так что я не могла найти сайт Москомека 6 лет вы представляете вот у меня хакер сидел и сидит до сих пор мне просто посоветовали купить новый компьютер и новый телефон один, один человек тоже в псе-терроре посоветовал, говорит, менять, вот чем чаще, тем лучше компьютер, телефон, потому что они взламываются и прочее, и, как сказать, меня сейчас мысли сбивает псиоператор, честно, он хочет меня заткнуть, мне рот просто, я это чувствую, а, ну что, продолжайте, понимаете, я... Стоп, по поводу, я вас возвращаю, по поводу компьютера, да. вы рассказывали, что вам посоветовал один человек поменять компьютер, а что часто взламывают и так далее? И... Да, да. Антивирус не помогает. Не помогает, это да. Вообще не помогает. То есть у них технология, но вы знаете, я знаю такую вещь, что а, если бы мы создали организацию, то есть а, какую-то, которая, которую, а, если мы объединились с всем миром, то есть этих хакеров возможно взломать другими хакерами и через них узнать все операторов потому что хакеры работают все операторами в компании понимаете они работают все вместе а, как, как объяснить предположим а, у меня такое бывает а, захожу в youtube и там мне показывают видео, которые я, предположим, вчера видела. То есть вчера я выходила на улицу, я видела такую-то, такую-то ситуацию. У меня в Ютубе это прям все выкладывают. То есть хакер работает напрямую с всеоператорами. И что хочу сказать, как-то в будущем надо к этому прийти, чтобы объединиться с хакерами, нормальными людьми, чтобы взламывали вот этих плохих хакеров, которые работают на всеоператорах то есть что-то надо делать и как сказать моя жизнь сейчас вот скажу честно вот какой-то шум появился я не понимаю откуда-то вот наверное мешает просто Или дайте потише сделаю личная жизнь могу сказать сразу вот как я уже сказала мне прямо в голову сказали мы изуродуем твоего ребенка в животе понимаете что, чтобы родился уродит или чтобы он вообще то есть не родился и мне также сказали если ты познакомишься с мужчиной мы сделаем так что он тебя бросит э беременный или вообще бросит тебя короче ну уйдет от тебя короче растопчет твою жизнь то есть э личной жизни у меня нет у меня сильно ударили по красоте я могу вам показать фотки прислать какая я была Четыре года назад. Да мне вы сейчас тоже очень красивы. Да, да это вы меня еще не видели четыре года назад, вот, вот когда. Сижу, есть, понимаете, вот тогда я Я был... про себя думал, думаю, каких женщин портит суки эти. Да, вы знаете, как меня сильно испортили? У меня уменьшили рост, у меня что-то сделали с тазобедренным суставом, с тазобедренными вот костями. Я это читала на Маскомэко, вот то а еще была одна женщина. Нас на форуме мека она писала, что ей тоже с костями что-то делают. Вот что-то делали. Я пишу сейчас свой случай, занять мешать угу. Короче, вот на руке делали что-то вот. Это у меня на руке был открыты когда-то перелом в детстве. Причем странно очень получился. То есть я упал с крыши бани, лазил, и будто бы вот как-то развернулся, не увидел то, ту дырку, дырку, как вот залаешь на крышу, получается, отверстие такое. Э, отверстия там лежали дрова там какие-то мы маленькие лазили я ее вот как-то не увидел типа и мне ее скрыли вот как будто делал скрыл я об нее ногой раз и полетел а вот я сломал тогда руку вот и э, такое чувство будто бы делают вот между суставами получается вот сустав идет рука тут прилег прилегает же ну, то есть воссоединяется рука вы меня поняли да У -у -у. и вот тут вот именно где вот этот вот участок, где кости соединяются, они будто бы там какое-то растяжение делают. То есть ты руку вот так вот тянешь, и у тебя боль между вот этим участком получается. Вот тут вот. Uh -huh. Ты не можешь ни на турнике висеть. Ну, я человек спортивный, я вижу, думаю, ⁇ м, у меня реально, они взяли руки как-то растянули. То есть я не мог не ни отжиматься ничего. Вот когда воздействие ушло... Все, я опять, я чувствую, ко мне силы пришли, я могу уже подтягиваться, отжиматься, все. Вот такое вот делать. Это именно не боль, а такое чувство между суставами, что-то вот, какая-то как пустота, и ты не можешь руку разогнуть нормально, то есть, какой-то такой дискомфорт настолько, что просто такое растяжение какое-то. Вот что они делали мне. Вот, возвращаясь, вы рассказывали, что... Ну вот тазобедренные суставы, ага. что-то не то, понимаете, у меня стали короче ноги. Я ростом уменьшилась. Я стала, понимаете, я за год поправилась на 30 килограмм. Вы представляете? Mm -hmm. То есть я об этом читала у одной англичанки жертвы пыток. Она тоже писала, что сперва из нее резко сделали кость, э, кожу и кости, как в нацистской Германии, то есть Skin and Bones это называется, а потом ее резко, резко изуродовали, сделали из нее жирную, понимаете, вот со мной то же самое, сейчас я стремительно худею, то есть я хожу к врачу, к эндокринологу, то есть пью таблетки, получается худеть, но медленно, то есть а, фигура у меня, ну сколько, 80 килограмм, но это не нормально, понимаете? Я была, вот мой нормальный вес 58-60, я всю жизнь такая была. То меня сделали 45 килограмм, когда пытали в Уругвае в Южной Америке то сейчас меня сделали 80 килограмм, то есть сильно ударили по красоте, а сейчас мужчины они любят более худеньких, понимаете, то есть... ну, всех ну короче, э, ну как бы Тут не обобщаю но просто мы надо. живем э, как бы, то есть понимаете, 80 килограмм для меня вот мне не нравится, моя фигура сильно изменилась, вы просто меня не видели 4 года назад вот фигурка отпад вот мне я не просто не хочу сказать ничего хвалиться да но мне повезло, но мне вот повезло я то есть как бы с фигурой все хорошо я, я люблю себя такой какая я есть и сейчас я активно стремлюсь к красоте то есть занимаюсь фигуры потому что меня изуродовали потому что что-то не то стало с моими бедрами понимаете тазобедренный сустав изменился я об этом читала у жертвы и вот на москомека повторюсь она тоже писала что и над ней так поиздевались То есть не, не я одна и получается так что я вот нашла сайт москомека вступила на форум то есть как могу поддерживаю представляете, то есть, я... я еще раз мешать представляете это есть существуют нелюди ублюдки то есть раса людей тварей они сами этого не имеют, не могут взять у других и уродуют других людей, чтобы они да, были да, похожими да. на них. Вот я смотрю да. порой на этих тварей, да, которые смотрят на меня, ну так вот, знаешь, сядь, смотрит как немец, будто бы я ему в кашу наплевал. Вот я смотрю на этих баб, да, ну это баб, видно, что она такая, видно, что что-то вся обвешана этим говном, да, рыжьем, золотом этим. Но в ней никогда не, нету в ней жизни. Она как мертвая такая. Видно, что она жизнью недовольна. Жаба такая. Я смотрю и думаю, блядь, чё ж тебе не хватает вот реально? Кто в этом виноват? Я, кто-то еще. Вот они берут людей, девочек, красивых, красавиц, наших девок. И берут их, их уроду, тут вот эти вот фашисты. Почему? У меня моя история началась с сионизма. Я очень... Когда я посмотрел вот впервые информацию про то, что Гитлер был там полуеврей, все такое, меня эта тема заинтересовала. Меня вначале за... я задался вопросом, как германцы, немцы, могли спалить тогда евреев, да? Когда Холокост этот сделать. Да, да, Я да. начал рыть. Извиняюсь, я не лгу сейчас. Потом они, сионисты, взяли этот термин, Холокост. Вели его как отмашку, вот как отмашку реально, они этим термином пользуются. Потом они создали секту, вот эту вот Хабада Любавища, потом они создали, по-моему, даже какой-то немец, это немец был, создал понятие антисемит. И они этими рычагами начали ворочать, вот. Эти все понятия, вот, вступили в силу, и знаете, это откровенный фашизм. Когда людей, когда людей, которые высказывают какие-то взгляды против прав, ну, по правде против, э, вот то, что это был фашизм, их рук дело, там, и еще что-то, они сразу применяли эти термины. Вот скажи им правду в лицо, они сразу тебя обвиняют антисемит, там, еще что-то. И антисемит делится там на 4, по-моему, пункта. Антисемит, антисионист есть, еще там какой-то. Для чего это все придумано? Я, я начал рыть, я думаю, нахрена это все вообще? Почему правду скрывают? Почему? Почему скрывают их планы? Почему люди не должны говорить об этом, о реальных фашистах? Ладно, Гитлер этот умер, немцы покаялись, немцы уже там где-то работают давным-давно, изобрели, изобрели тысячу техники там, да, качественной именно, ну вы знаете, да? Да, качественной да. техники, у них бренд, э, это качество, да, немецкое качество, как, да, я я, зергут говорят все. А что сделали эти люди, кроме войн? Что они сделали в мире? И почему они пользуются сейчас этим понятием? А я выясню. Они сделали этот Холокост сами, сами же их вот эти вот э, банкиры жидовские именно, а потом проплатили Гитлера и этот э, человек был полу на четверть еврей сам так что это неправда я начал этим интересоваться и меня взяли эти ребята под компьютер в чем я виновен кому я что должен почему меня взяли под компьютер за что ответа нет и потом начался уже вот этот вот фашизм их столько по я начал изучать физиогномику правда но а вот я смотрю порой на себя да а у меня тоже нос с горбинкой там все такое но э, мои духовные качества, да, если взять этого человека, да, и взять русского человека, я скажу сразу, я с этим человеком серым, да, и они сероводородные, в нем, вот я смотрю на него, в нем нет духа, он как будто мертв, я с ним находиться, я с ними, когда нахожусь рядом, мне сразу плохо, мне сразу плохо, мне реально херово становится, я от этого места сразу ухожу, вот, а потом они этот термин взяли, и применили как отмашку получается и все кто говорит сейчас об этой теме что они сейчас уничтожают христиан русское население что они сотворили вот этот вот концлагерь сейчас сразу сразу в дурку сразу в дурку Чуть-чуть. сразу вдоль. в дурку чтобы человек ничего не сказал чтобы это именно умалчивалась и там эти врачи я читал ä, протокол шнерсона вот этот вот это их, а, вот этот а, человек, который был глава секты этой. Что он там писал про нас, про людей, про людей именно русских, славянских, это страшно. У меня глаза повылазили. Вы знаете, вот реально, я почитал, дал людям, они мне сказали, ни хрена себе. Да я этого, ну женщины такие вот, женщины за 40, да, они говорят, и мы такого не знали. Я говорю, так а вы же с ними живете, вы же хвалите, вы же хлилейте. Они, они же говорят всегда, наши люди, как, евреи самые умные люди. Тут, не на, тут наци, на, национальная точка здесь ни при чем. Сама суть в идеологии фашизма, сама суть в, дискри, в дискриминации людей, в фашистских а, вот этих вот взглядах, их талумудов и так далее. Потом я понял, блядь, где я реально живу. А потом мне уже написали эти два человека. Это было на одном онлайн-портале. Они, я вам говорю, вы что, жды, вы что за мной ходите? Рядом? Следом, что ли? Эти два человека на меня начали катать там жалобы, а потом мне написала 10 человек где-то, или 15 там. То есть, вот так вот в строчку, жалобы пошли на меня. И я чё говорю, это чё, ваши все богоизбранные? Они мне так и сказали, да, это мы. Теперь ты под колпаком. Вот так вот у меня начался психотеррор. Это все правда, все что я рассказал. Вот. И да, все послал... те люди, которые сейчас говорят, начиная от Листьева, значится от Бари, э, э, Еще от других деятелей, которые занимались, э, говорили людям правду. Разные люди это были. Их всех убили сионисты. И это правда. Это правда. Это фашизм высшей, э, высшей формы. Всех их докторов, хирургов, которые э, брали людей, заставили э, на них опыты женщина не уродовали брали икры резали женщинам и так далее это было все продемонстрировано, продемонстрировано было э, не помню когда этот суд был в каком году уже я уже забыл на нюрнбергском этом суде там показывали женщин этих изуродованных наполовину все эти люди были евреи все там одни еврейские фамилии и некоторые из них переехали в израиль и приняли даже иудаизм на могилах прямо Перед смертью, перед смертью они приняли иудаизм, представляете? И эту тему суки сученые сейчас пытаются скрыть, и они сейчас правят и, и Россией, и так далее. Это правда все. И эту тему Вы... просто никто никогда не, не трогал и не хочет под страхом смерти. Вы знаете, Андрей, так. единственное, что я хочу сказать, что не надо нам молчать, то есть надо объединяться всем миром, то есть молчать общаться надо, с друг с постоянно. другом. То есть общаться с друг другом, как-то идти вперед, то есть какие-то организации создавать, то есть идти хотя бы к этому, то есть к этому направлению. Я чем могу, тем помогу, то есть если есть жертвы из Испании, из Бразилии, из Южной Америки, могут обратиться ко мне, то есть чем могу, помогу, там как выжить, то есть могу советы дать, то есть кто если начинающий, то есть попадают в тяжелые ситуации, как найти работу, как получить документы, то есть хотя бы, потому что преследуют в международном масштабе, это бесполезно бежать, понимаете? Они везде, ты ж пойми. Они везде, да. У них есть, я ж тебе объясняю, я даже на ты перейду, извиняюсь. Есть у них вот этот, книга эта книга это, они ее торят с пеленок Это их учение уже тысячи лет. Все остальные люди для них это рабы, они их делят. Банкирская система их. И где есть их люди, там есть этот вирус. Все вас, вас они считают гоями и они будут вас определять. Вот куда бы вы ни пришли, они вас знают, вы везде помещены в картах, везде в медицинских, везде, куда бы вы ни шли, за вами будут следить эти люди. Они уже будут следить за вами. И а, эти вот. люди везде по всей планете. Их доктрина это взять вот эту методичку и по этой методичке вас убивать все Вот, просто что хочу сказать. Чем могу, тем, тем помогу, то есть каким-то советом, то есть как избежать ошибок, как вести себя в каких-то ситуациях. То есть на мне много пыток уже сделали. Вы знаете, что на мне вот последнее время делали? Понимаете, я на пять минут становилась нацисткой. Мне даже страшно стало. Жесть. То есть, представляете, мне показали, говорят, мы так делаем нацистов. Мне прям в голову сказали. Я говорю, я просить меня стучат походу потому что если что вы может, интервью привел потом продолжим я там да расскажу кое-что то есть я на пять минут стала нацисткой понимаете такую злобу почувствовал такую ненависть к миру я говорю убери свою хер я говорю, я не нацистка ты ошибся дверью говорю я добрый человек я за добро в мире за, за дружбу между народами против рабства против геноцида против канцлагерей как тебе еще сказать против преступлений против человечества понимаете вот моя позиция все убери и еще мне делали стокгольмский синдром ну, это... то есть э, на пять минут мне делали чтобы я хотела, чтобы меня пытали представляете это какой-то ужас то есть в голове то есть стокгольмский синдром на ну, почитайте в интернете это когда ты испытываешь любовь к своему мучителю, к своему палачу я говорю, ты свою херю убери, я говорю, отключи свое управление, и ты почувствуешь мои настоящие мысли, мое презрение к тебе, мою ненависть к тебе, мое противодействие. Вот я физику изучала, у меня пятерка по физике была в школе. На каждое действие есть противодействие. Это закон динамики. Да. Понимаете, я я так ему говорю, понимаешь, на твое действие найдется противодействие. То есть найдутся люди которые станут против тебя понимаешь ну, что-то надо делать информация Поэтому... поступает во вселенную а если уже идет поток информации то он эта информация влияет на весь мир на вселенную даже об этом есть фильм который даже запрещен во всем мире И если наша информация уже вот сейчас пойдет потоком другому вселенную это уже изменит мир по-любому да, да, и вот что хочу сказать, если люди находятся в пытках, там особенно в Испании, в Уругвае, то есть в Бразилии, то есть если чем-то им надо помочь, каким-то советом, как, как себя вести, куда пойти, как получить документы, как не сдохнуть просто, понимаете, как выжить, могут обращаться ко мне, то есть могу дать мои контактные данные, я есть на Москомеко на форуме. А есть а вот криминальная психотроника, тоже там есть а среди а, вступивших в группу. А, вот, а, то есть а, хочу помочь людям, что они не одни в беде, понимаете? Правильно. То есть а, хочу помочь, чем могу, чтобы они не совершили преступление, потому что многие люди совершают преступления просто под управлением на, на компьютере. Понимаете? А, вот. А, и то есть э, вот мой посыл в этот мир, то есть что-то надо делать и не останавливаться. И, и, понимаете, тоже надо работать. То есть хоть как, если как дают работать, мне хотя бы удаленно дали работать. Уже спасибо. То есть я э, хотя бы так, то есть пусть я в город не выхожу, пусть я никуда не хожу, то есть э, социальная жизнь у меня только через интернет, то есть. Э, все прочее ну там иногда с друзьями общаюсь вот а так меня беспокоит судьба людей в россии в украине в белоруссии в испании в, ну южная америка германии то есть много мучеников появилось, жертв все да. вот и надо что-то с этим делать а так андрей просто сейчас у меня уже надо мне работать а то я отпросилась ненадолго, вот, надо уже начинать. А Если еще какие-то вопросы появятся, то есть ко мне, то есть еще что-то рассказать, потому что на мне много проделано. А, я еще вот быстро скажу, а, на сайте Кэтрин Хортон, а, это женщина жертва пситеррора, доктор физических наук, а, у нее есть жертвы пыток 15 человек то есть э, в файле pdf на английском языке и понимаете там страшные вещи выходят я вот их почитала на английском языке я просто свободно читаю на английском языке но я лингвист по образованию э, вот э, и просто мне становится жутко я вот себя узнала что я почитала описали да то есть что там описали да то есть пытки вот над человеком, то есть лишение жизни, социальное оставление в беде, выживание, физические волновые удары, выкалывание глаз, V2K, Voice to school, то есть управление нейронами. Есть у вас этот файлик на руках? Ну... А, есть, я могу вам прислать Snapchat его. Пришлите, пожалуйста. Ага. Да, но если что там, я могу вам помочь перевести, если английским не сильно владеете, или сами переведете. Я вот сам он пишу. на английском. Привет. А, ну сами переведете тогда. А, вот, а, просто когда ты видишь это все в перечне, ты ужасаешься, насколько крупные преступления. Когда ты это все размыто говоришь, вроде как-то не очень, понимаете? А когда ты видишь все это в перечне, ты ужасаешься и говоришь, да, это со мной делали, это я постоянно испытываю, это постоянно. Это просто это просто ты, у тебя мозг включается, ты осознаешь, что, блин, нас реально и существует скрытая власть которая реально берет и ставит эти эксперименты на люди и где-то сейчас возможно в соседней квартире в соседнем доме сидит, сидит человек может девочка какая-нибудь мужчина там задыхается от этих пыток тут помирает от этих пыток То есть, значит, человек просто погибает но этого никто не узнает об этом не хотят говорить эту тему заклеили все нам хотят сделать чтобы мы молчали чтобы никто об этом не знал у людей куча там проблем, да, сейчас там они отвлекают людей там политикой, всем этим. А реальность, реальность закрыта. Главная проблема, я же говорю сейчас, вот эта технология 5G и э, пыточно этот концлагерь, который строят, понятно кто, да, люди вот эти вот. С, с большими деньгами и с, э, с завороченными волосами. Вот они этого хотят. А все пока будут сейчас друг друга бить. Там китайцев пойдут бить, еще кого-то. А, ну вы знаете, отдельное слово быстро про китайцы скажу. Вот я же работала с китайцами, вот в Рувае, помните, я вам рассказала, что они приходили в бар вот моряки китайские, и уже находясь в России, мне говорили, ты за китайцев, то есть ты за монголов. А я им сказала, я говорю, вы знаете, в России живут буряты, немцы, то есть много калмыки, то есть мон мон монголы монголоиды, уз узкоглазые. Но... Просто я говорю, нельзя уничтожать человека, потому что он узкоглазый. Надо смотреть, ну, как сказать, это плохо, понимаете, ненависть такой делать. И мне говорят, мы так тебе и будем выкалывать глаза. И каждый день мне выкалывают глаза. Я говорю, и за что я страдаю? За Китай? Я говорю, ну, похрен, я буду страдать за монголов. Я говорю, я не буду монголам выкалывать глаза, понимаете? Я сказала так, я монголу, у нас сколько в России народности живет? нельзя так делать нельзя выкалывать глаза китайцам человеческая, я ж, я ж тебе, вам объясняю. человеческая оболочка не имеет никакого значения оболочка это лишь оболочка мы по рождаемся, мы погибаем люди рождаются разными никто не знает в каком теле он родится главное то что скрыто у нас внутри это наша духовность это то как мы выражаем да вот допустим если взять любого человека, да, если взять любое учение, если человек тянется к добру, неважно кто он, я же объясняю, национальность здесь или там внешние факторы здесь ни при чем. Главное это духовность. Если человек духовно мертв, ему нравится жизнь жизнь пороков, страданий, мучений, когда другие страдают, ему хорошо. Кто бы он там ни был, китаец, монгол, еврей, это не имеет значения уже. Он все, он духовно мертвый. И какой бы он красавец там не был, внутри него чудовище. Он сатанист, внутри него ад. Все, он мертв. Ему остается прожить жизнь, взять миллион долларов, это да, протратить в себя и подохнуть, и гореть в аду. Все, и остальные из-за него погибнут. Получается так? Да, вы знаете еще, что быстро скажу. Я стала неугодным человеком. Мне просто так объяснили, мне сказали, что ты против рабства черных и белых. То есть ты против рабства, ты за монголов, О, то есть ты. за негроидов, то есть за европеоидов, то есть за дружбу народов. Мне так и сказали. ты не угодно, потому что ты не хочешь строить концлагеря, понимаете? Слушайте, я вам объясню. Это чокнутые люди, больные на всю башку. Вы нормальная девушка. Вам они могут сказать, что они с другой орбиты там, с другого космоса, они <с> космонавты. Вы верите в то, что вам говорят. Не верьте этому. Ты скажи, ты психопат, иди в больницу, тебя лечиться надо. Я объясняю. Есть, э, существует нормализация. Это адекватное осозна осознание жизни, да, то есть нормальное восприятие жизни. И объективный взгляд на жизнь. Мы все нормальные люди. Мы понимаем, что существует там много всего, истории много всего. Но когда тебе что-то навязывают, и ты понимаешь, что это не твое понимать ты осознавать что ты нормальная девушка в тебе все хорошо это с ним что-то не так вы говорили этим людям вам надо покаяться идти в психушку потому что с вами что-то не так То есть эти люди эти ребята им поставили функцию говорить вам то-то то-то то-то вы воспринимаете эту критику по отношению к себе поймите критики критики по отношению к вам нет это просто их задача в отчете задачу поставленную против вас от реальности вы нормальный человек, с вами все хорошо, в вас ничего такого нет, вам не надо кого-то там ненавидеть, что-то, это все выдумали, это иллюзия, это их игра. А вам надо осознать, что вам надо вычеркнуть это все, поставить себе цель в жизни и выполнить эту цель. Если вы этой цели будете, ну, то есть будете с этой целью жить, то есть да, вот у вас есть идея, да, заработать деньги, там, помочь человеку, это ваше. А то, что вам говорят эти люди, психопаты, это точно не ваш. Они могут сказать вам, что они котики из космоса, я же говорю, еще кто-то там. Новый вид человека. Знаете, как они одной девочке говорили? Мы боги, мы там какой-то, я новый инопланетянин, меня зовут Родо, я там какой-то космонавт. <laughs> мы пришли тебе помочь. Вам не надо помощь от них. Вам не надо от них мысли слушать. Вам надо осознать то, что вы личность. Вы индивидуально... Э вообще по жизни вы самостоятельный человек, и у вас есть свои мысли, и вам не надо навязывать чужие. И всем жертвам я скажу, те люди, которые сейчас поддаются может быть хоть как-то этим манипуляциям, вы сразу говорите себе, я – это я, и меня родил таким Бог, и никто не вправе мне диктовать свои условия и свои э, понятия какие-то или там еще что-то, вы свободная личность, и вы свободны, вы имеете право ступить в шаг. Конкретно вам я еще дам пару советов там наедине. Если вы еще что-то хо хотите еще сейчас сказать, можете дополнить вашу историю. А, что же, нет, ничего больше не хочу сказать. Единственное, объединяться, кому помощь нужна по советам выживания за границей, в испаноязычных странах, всегда с удовольствием помогу это жестокий мир и надо что-то делать с этим просто так смотреть и молчать не надо и вы не одни в беде вот что я могу сказать нас таких много а многие даже в скрытом режиме то есть они не осознают что ими управляют вот что происходит в этом мире вот а так всем желаю счастья всех благ то есть, всего самого лучшего и вырваться из рабства из концлагерей построить хороший мир чтобы сделать, сделать что-то лучшее в мире то Конечно. есть вот мой посыл всего и доброго я пожелаю тогда всем тоже жертвам психотеррора объединяйтесь хранит вас бог господь бог иисус христос сын божий святая троица отец сын и дух святой желаю вам здравия не сидите в этих э, комнатах пыток идите куда вам надо делайте что вам надо радуйтесь жизни даже сквозь боль, знаете, вы не одни, всегда пишите нам, тоже пострадавшим от этого страшного явления, чтобы все люди э, менялись, обменивались информацией, не таили это в себе, потому что молчать нету смысла, э, потому что, ну, в конце концов, все мы смертные, а все с собой забрать просто, да, эту истинную правду, что над нами творят, это тоже будет неправильно, поэтому ничего не бойтесь. И, э, как бы, живите свободно, да, не сковывайте себя, вам не надо этого. В общем-то на этом мы завершим этот рассказ, сейчас я останусь еще на связи с вами, поговорю лично. Спасибо всем, что нас послушали, до связи.